Из вежливости жду, пока ты выговоришься. Ну и что? Мне и ночью звонит. Раньше ты представлялся как гражданин СССР. Да-да-да-да-да-да-да. А сейчас как? А как же гражданин СССР? Где ваше чувство так-то вообще? Вы вообще знаете, что такое чувство так, так где же вы умеете, если постоянно перебиваете? На самом важном вопросе. Все вроде взрослые люди, а чувство так-то вообще никто не слышал ни разу, что это такое. Почему народ так легко и быстро перебывается? Вот, вот у меня вот в вот этом вопрос. Ну, когда я понял, что это такой же траст, как и РФ, она мне стала неинтересна. Все, я ей не интересуюсь вообще, не рассматриваю не обсуждаю. Ну, ты же представился гражданином? А ну да, да. А сейчас ты из этой корзины вылазишь, говоришь, не, говоришь не, я не, я не грусть, я там белый гриб. Ты не знал, что ты живой? Каждому слову ищи определение. Собака гражданин. Почему? Огражден, ограничен в правах и свободах на определенной территории. Ну так разбирайтесь в каждом слове. А то вы, система и будет давить тех, кто не понимает, о чем он говорит. Вот вы используете слова, а значение этих слов не знаете. А то все говорят физическое лицо, физическое лицо, а что это никто не знает. Неоспоримое. Есть у тебя такое определение? Про слово гражданин я тебе сказал. Попробуй оспорь. Универсальное определение, которое подходит ко всем, к любой ситуации, к любому времени. И неоспоримо. Прости их творец, они, ибо не ведают они, что творят. Каждому слову у себя в голове дал четкое универсальное определение. Даже важно не то, что ты говоришь, а то, что ты думаешь. Halo. Halo. Halo. Здравствуйте. Здравствуйте. Это... Живой человек по имени Антон. Возможно. А, я бы хотел у вас а, совета попросить. С вот. Слушаю. А, ну, я ну, представлю себя по имени Гаджи. Живой мужчина по имени Гаджи. Вот. У меня просто не получилось с вами раньше связаться. Как бы Об вас я вышел уже а, давно. Вот. У меня не проблемы, а вот с налогами вопрос. Я в том году не платил, ничего не делал. Они сами сняли с меня налоги. В этом году бумажка пришла от них, от налогов. я распечатал конверт и отправил, написал там текст, чтобы рекомендовались статьей там кодекса, налогового кодекса, там я не помню какая статья, 11, по-моему, или пункт ну, 2, по-моему, по, по этому, что там граждане отменяют... Ну, освобождают от оплаты налогов. чтобы впредь рекомендовались этой статьей, я вам бы на, на, ну, как указал. И, ну и так все, я отправил. Ну После этого пришла еще одна бумажка, просто я хотел поинтересоваться, что можно э, предпринять, э, какие бумажки. Я по вашим роликам походил, э, по это, скидкам, но ну, почему-то не нашел э, по, ну, подсказки по, по налоговым, что и как предпринимать правильно, потому что про налоговые я еще ничего не рассказывал. Не рассказывал? Нет, ну что-то по-моему про летали каких-то роликах о налогах. Я искал, искал, так и не нашел. Ну, позвоню, узнаю по по ну, спрошу совет. Может поможете? Может попробовать что сделать, отправить письмо. Так а что они за бумажки-то прислали? Ну вот, вот это квиток э -э -э, об уплате там сумма там квитки. Э -э -э -э QR-кодом вот это все, дела, читанцы, так скажем, и э, как будто они э, передали в суд, <coughs> как бы судеб, судебное постановление. Так просто она не при мне, э, это там, уха, я так, мелком помню, указывали это, статьи какие-то там, чтобы. И срок уплаты. Э, сроки уплаты налога, так скажем, земельного и так передали или передадут суд? Не, ну по почте пришло. Ты вопрос не услышал. Что написано? Слушай внимательно, что написано конкретно? Этот передали суд или передадут? Передали, скорее всего, да. Или уже судебное. это? И сюда бумажка, что ли, пришла? Вот я так... понял. Сейчас просто бумажки нету, чтобы посмотреть и точнее. Ну, так что -то ну. смотреть? Надо читать внимательно. Ну, давай, может, тогда я этот, ознакомлюсь с бумажкой подробно, чтобы лучше изложить там, что сказано. И чуть попозже перезвоню. Да мне не важно, что там написано. Я знаю, что делать. А. Ну, мне что... Может, какой-то сайт, если скинешь, по WhatsApp есть, ну как, у меня данные в этом группе э, «Советский Сургут», по-моему. Вот, да, «Советский Сургут». Ты там э, скидываешь ролики, ну, твои ну, информацию твои скидываешь. Когда я через эту группу э, свой телефон и узнал. Вот. Гаджи, я просто же вот, из, из вежливости жду, пока ты выговоришься. А, все молчу. Во-первых, тебе нужно узнать, что происходит вообще в судах. Если какое-то дело, заходишь на сайт суда, то есть читаешь внимательно опять свою вот эту бумажку, точнее ихнюю, что там конкретно написано, подали, не подали, неважно, короче. Если они что-то там написали про суд, то эту информацию надо проверить. Заходишь на сайт суда, и в разделе там «Дело производства» ищешь по фамилии персоны. Ну, да, ты там за полгода возьмешь. Нажмешь поиск, он тебе покажет все дела по, по таким-то персонам с такой-то фамилии. Вот. А, так ты узнаешь, есть что-то там в судах или нет. А, это нужно сделать для... Ты где, в большом городе живешь? Или в малень... Я в Сургуте живу. В Сургуте? Да, да, да. А, а, -а, а, тогда этот заходишь на городской э, суд э, Сургутский смотришь и на мировые тоже. Мир... Я тебя разбудил? А? Разбудил? Ну и что? А, ну... Мне ночью звонит? Mm. Ну я не стал вчера звонить ночью просто, я отменил. Просто если человек в беде, то неважно, там, сколько, сколько времени. Ну, что? ну у тебя-то не, не беда, у тебя так... -то. Ну да, просто, скажем, препятствия. Так, а ты им отправлял, говоришь, да, все эти или что там? Да, но, но там я представлялся э, как гражданин СССР, вот, в том письме. Ну, это было вот в октябре, в сентябре. Вот. А, а сейчас не вот. хочется. Сейчас э, этот... Э, ну, письмо тоже давно пришлось. Сейчас, нормально, тоже случилось. Нет, я вопрос к тому виду, что раньше ты представлялся как гражданин СССР. Да, да, да, да, да. да. А сейчас как? Ну, сейчас вот посмотрел твои ролики, более э, талесообразные, думаю, вот представляют именно живым человеком. А как же гражданин СССР? Ну, не знаю, там, я не знаю с этим, как делать. Просто более жив, э, э, и этот как живым человеком идти, чем гражданином Слушай, ну, чё, чё, чё, как так? Сначала все это, получается, сначала все были гражданами РФ, потом вдруг... Но, в, Сторонний... тот, в тот момент я не знал, о этом, как бы... Ты зачем позвонил? Перебивать меня постоянно или слушать? А, слушай, слушай. Идти твое налево. Вы что все звоните? Вообще никакой культуры общения. Вы мне звоните и постоянно меня перебиваете. Зачем вы мне звоните? Я не понимаю. Где ваше чувство так-то вообще? Вы вообще знаете, что такое чувство такта? Откройте Википедию, почитайте. Ну, слушать, -то умею. Да где же вы умеете, если постоянно перебиваете? На самом важном вопросе. Все вроде взрослые люди, а чувство так-то вообще никто не слышал ни разу, что это такое. Ты мне скажи, вот как так, раньше все были гражданами РФ, потом вдруг все осознали, что, ну, как бы осознали, что они граждане СССР. Потом появилась тема живых, и все вдруг стали живыми. Слушай, а если завтра появится тема мертвых, что все сразу станут мертвыми, что ли? Так, почему? Почему? А, вот... почему народ так легко и быстро перебывается? Вот, вот у меня вот в вот этом вопрос. Я вот тему СССР, нет, я как бы это вот изучал ее. Ну, когда я понял, что это такой же траст, как и РФ, она мне стала неинтересна. Все, я, я, я не интересуюсь вообще, не рассматриваю, не обсуждаю. Вот, вот мне непонятно, ты, ты вот это, вот ты так легко, ты, э, как сказать, ты же был убежден, что тема СССР работает, раз ты ей пользовался. Ну, я только попробовал пользоваться только написал ответ, и мы все, и, и, и, больше, и больше ничего не делаем. Ну ты же представился гражданином а и Ну да, да. Ну как говорится, это, назвался груздем, полезай в корзину. А сейчас ты из этой корзины вылазишь, говорит, не, говоришь, не, я не грусть. я не грусть. я там белый гриб, я вообще, я вообще не в корзине должен жить, а это в грибнице, то есть я живой гриб. Так выходит? Нет, это просто а, об этом, о живом человеке я просто ничего не знал. И не даже. Я не знал. Я вот а, начал разговаривать, может, неделю назад об этом. Ты не знал, что ты живой? Ага, что живой нет. Не задумался на эту тему, что вот, вот так вот можно поймуть дело. Вот. Что гражданин... Это, это тот же человек, можно сказать. Нет, гражданин. Все каждому слову ищи определение. Гражданин ⁇ это тот, кто, неважно кто там, человек там, неважно кто. Можно даже животным назвать гражданином. Вот собака, которая живет в приюте, находится на цепи. Или там в будке, в клетке, вот она, можно сказать про нее, что она гражданин. Собака гражданин. Почему? Потому что гражданин – это тот, кто а, огражден, буквально огражден, ограничен в правах и свободах на определенной территории. Ах, Ясно? Да. Ну так разбирайтесь в каждом слове. А то вы... Это, спрашиваешь, что такое гражданин? Ну вот это там как-то вот и, и все. как кому-то может и это сразу видно, как на чистом листе а, а мне, например, надо разъяснять. Я понимаю, что происходит что-то не то и что-то надо предпринимать. А вот как именно, какой дорожкой идти, я уже чисто вот, ну, вот пошел, пошел по, по этому. Но так, не вижу, что все молчит, ничего с ни, ни места не движется, никаких движений, никаких изменений. Все как вот система как дарила, так она и дает. Вот. Хотя общаясь, ну, скажем так, с единомышленниками, все идет нормально, все путем, все наши, наши, наши, а где наши, так и не видно. А мне-то жить надо. Так система, система и будет давить тех, кто не понимает, о чем он говорит. Вот вы используете слова, а значения этих слов не знаете. Вот в твоем случае я четко слышу, что ты не понимаешь вообще, о чем ты говоришь. Не осознаешь. Разберись в каждом слове, что такое подпись, что такое роспись, что такое гражданин, что такое физическое лицо. Вот сейчас через два часа на моем канале будет видео о таком понятии это вот об этой фразе что такое физическое лицо посмотри внимательно ты поймешь у тебя хоть будет это понимание что такое физическое лицо а то все говорят физическое лицо физическое лицо а что это никто не знает согласен насколько я понимаю это как понимает все по-разному нужно чувствовать универсальное определение Неоспоримое. Есть у тебя такое определение? Нету. Про слово гражданин я тебе сказал. Попробуй спорь. Не смогу, наверное. Потому что ты не разбирался в каждом слове. В твоем случае надо в первую очередь разобраться в каждом слове. Каждому слову нужно свою тактовку. Четкую универсаль... трактовку, хотя бы свою придумать. А еще лучше универсальное определение, которое подходит ко всем, к любой ситуации, к любому времени и неоспоримо. Да. Вот когда разберешься, тогда ты начнешь осознавать, что ты говоришь вообще. Кем ты представился, когда написал, что ты гражданин? Ты сам себя ограничил в правах и свободах на определенной территории. Логично. Ну да. Ну а зачем вы так делаете? Вы творите то, что не осознаете. Как, как говорится, прости, их творец, ибо не ведают они, что, что творят. Ну да. Вот один в один. Ну, и на данный момент мне казалось, да. Много знаю. А сейчас даже, будучи пять минут с тобой пообщавшись, я понял, что ничего не знаю на нулевой стадии. Так ну, Прозрение, так скажем. <связь> слова используешь, слова знаешь, значит уже не нулевая стадия. Ага. <связь> да, я же тебе говорю, берешь и прям в поисковике, я, я так изучал все, я в поисковик. Слово требую. Что означает? Раз нашел. Слово ходатайство, что означает? Раз нашел, разобрался. Каждому слову у себя в голове дал четкое универсальное определение. Вот этим займись. Вот когда ты это все начнешь осознавать, что ты вообще говоришь, что ты, что, даже важно не то, что ты говоришь, а то, что ты думаешь, потому что все твои слова рождаются из мысли. И вот когда ты начнешь правильно мыслить, Осознавай, что ты мыслишь, какими словами. Вот тогда ты по-другому начнешь мыслить. А когда начнешь, будешь по-другому мыслить, ты по-другому будешь разговаривать и действовать. С этого все начинается. Yeah. Ну, разговор хороший получился, продуктивный. Можно размещать? Ну да. Для меня по поучительный как-то. Для всех можно размещу да, конечно, можно почему-то. Угу. Благодарю. А но... а Благодарю. Угу. Есть вопросы еще? Ну, если возникнут, то обращусь. Добро, добро. Давай, будь добро. Давай, счастливо.